Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня я хочу поделиться рецептом, как я мариную для запекания в духовке гольня окорочка и крылышек. Вот здесь вот у меня килограмм голени и где-то полкило крылышек. Все вместе буду запекать в духовке на противне. Для этого мне нужно будет томат 2 столовые ложки, соевый соус, всевозможные приправы, Это вот я взяла паприку, для грили и где-то полстакана воды начинаем мариновать Положу где-то полтора чайной ложки фабрики и две чайные ложки грили где-то две чайные ложки Соли нет, не две. Полторы, наверное, достаточно будет. И соевый соус. Две столовые ложки. Кашицу смешаем. Также я добавлю черный перец. Две-три столовые ложки подсолнечного масла. И пока пол стакана воды. И чайную ложку меда. Смешаем все до однородной массы. Теперь весь этот маринад я залью сюда. И все тщательно перемешаю. Весь этот состав, весь этот маринад желательно оставить мариноваться на сутки. На сутки в прохладном месте. Ну, так, может быть, балкон или холодильник. В течение, там, часов 3-4 можно будет помешивать его вниз, вот так, поднимать вверх, чтобы и верхняя часть пропиталась, и нижняя часть пропиталась. Ну вот, мой маринат постоял ровно сутки. Здесь вот все пропиталось. Сейчас я в таком, вот всё, в таком виде буду выкладывать на противень. В духовку потом ставить на 180 градусов. 190-180 градусов. На 40 минут распределю все ровно по противню. Ну, аккуратненько сложить, конечно, не помешало бы. На 180 градусов где-то за минут 20 до окончания времени надо будет перевернуть ножки, крылышки все вот другой стороной вот я их всех перевернула и снова вставляем в духовку до окончания готовности вот прошли 40 минут окорочка готовы даже уже видно по разрыву. Вот здесь это, что пропеклось все. Вот я разрезала. Все пропеклось. А карочка получается, то есть гольни, получается, очень вкусные, сочные, самое главное, пропитанные, мягкие, не пересохшие. На вкус как сочный шашлык. Прям так. Сейчас на дворе зима, февраль месяц. Прям к лету потянула сразу. Готовьте по этому рецепту. Спасибо всем за просмотры. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Всем до свидания.